Итак, дорогие друзья, всем привет, на связи Николай Токаренко, это Зарядка Века, и сегодня мы собрались с вами здесь для того, чтобы зарядиться максимально энергией, для того, чтобы синхронизировать свои планы и намерения с вектором развития компании Веко и вложить определенную энергию, да, то есть в компанию, в наши криптоактивы и в то, с чем мы будем с вами работать в ближайшие дни, недели и месяцы. Эта зарядка будет сравнить некой медитации или формирования определенного импульса такого, да, то есть токового разряда, и поэтому я прошу всех вас синхронизироваться со мной и активничать в чате, он меня не будет отвлекать. Кто синхронизируется с этим намерением, которое я только что создал, поставьте много восклицательных знаков в чат, в знак своего согласия и в знак синхронизации. Мы будем с вами вместе создавать такое поле намерения, да, то есть коллективное мощное поле, как коллективный разум действует гораздо-гораздо сильнее и активнее. Тема нашего э, мероприятия, нашей зарядки э, «Как найти смысл жизни сейчас?» Это на самом деле провокационный вопрос, потому что нет вообще никакого другого смысла нигде, кроме сейчас. Но, к сожалению, э, мы все настолько имеем много жизненного опыта, который получил наш мозг с тем, как мы пришли в этот мир, родились и создавали себя как личность, да, то есть как бы вот эта вот личность она создана умом, исходя из того опыта, который он получил, что для того, чтобы вернуться к этому себе, да, расслабить этот сам ум и погрузиться полностью в сейчас, необходимо пройти э, какое-то достаточно немалое количество инсайтов и осознаний. И часто в жизни людей это приходит только через боль, через какие-то реальные тяжелые ситуации, через шоковое состояние, когда мы можем пробудиться, проснуться и осознать то, что ничего кроме сейчас не существует. И а, самый лучший способ для того, чтобы вернуться в это состояние сейчас, а, это вспомнить свое детство. То есть вспомните то прекрасное время, вот прямо сейчас закройте глаза, прямо в данный момент закройте глаза и вспомните то самое. Момент из детства, который вам сейчас пришел в голову, просто подумав о детстве, этот момент сразу приходит, то самое безмятежное время, когда вы были увлечены чем-то тотально полностью, возможно, это был конструктор, или вы увлекались каким-то рукоделием, или была какая-то игра, и кто представил этот момент, вспомнил на одну секундочку, нам, пожалуйста, циферку один в чат, потому что именно... В детстве, когда мы еще не загружены взрослыми проблемами, когда еще мы не думаем о том, как выживать, мы не думаем о том, как зарабатывать деньги, куда мы пойдем учиться, а как мы будем выстраивать отношения с теми и теми и теми и другими людьми, наш мозг не захомлен всем этим и способен действительно позволять нам находиться в моменте, находиться в состоянии здесь и сейчас и испытывать это действительно реальное человеческое счастье. То есть каждый из нас. На 158% процентов хотя бы раз в детстве испытывал это состояние. И очень важно, чтобы вы зафиксировались в нем буквально на секундочку, то есть вспомнили вот это вот... Э, Такое ощущение, когда вы не замечаете, когда проходит день, когда вы увлеченно играете в казаки разбойники или там, я, например, на рыбалку любил ходить, для меня времени не существовало. Я просыпался, был замотивирован, был максимально подушевлен мотоциклом, когда этим увлекался. То есть вот это вот самое время э, э, и является основным маркером того, что мы счастливы и мы находимся в моменте это очень важный паттерн, да, очень важный навык, который нам необходимо начать отрабатывать. То есть буквально каждый день, если вы будете возвращаться э, в это прекрасное состояние свое, э, вас приблизит к моменту сейчас и э, облегчит, скажем, да, то есть как бы ваш путь к трансформациям э, многократно, да, и позволит транслировать эту энергию изобилия и благополучия на нашу компанию, в эко активы, на свой бизнес, на то, чтобы много зарабатывать, максимально чистую энергию, чистое намерение, чистую веру. И именно эти составляющие являются двигателями проекта ВЭКО. Да? То есть именно эти составляющие с нашей стороны, с той стороны работают Искандер и администрация, с нашей стороны мы подкрепляем это все своей верой, своей уверенностью, своим намерением, да? то есть намерением соизмеримым с мечтами, целями, устремлениями, желанием, самое главное, быть счастливым. К сожалению, ум держит нас настолько сильно и настолько крепко, что выйти из цепких хваток его вот так вот редко у кого получается. То есть, как я уже сказал раньше, это должны быть чаще всего какие шоковые опыты. Да? И если мы с вами найдем способ через коллективное намерение, через осознание этого, увидеть это окно осознанности небольшое, да, то есть осознать давление всех этих программ, это будет уже большой удачей, это будет уже большим успехом, и можете быть уверены абсолютно точно, что когда в нашем сообществе будет больше уверенных в себе людей, больше людей, которые находятся в моменте, наше сообщество будет расти, развиваться многократно. Эти люди, которые были первыми, да, то есть они обогатятся десятки, сотни раз, в вообще нету ни малейшего сомнения. Когда мы взрослеем, мы сталкиваемся в этом материальном мире, в принципе, с основной материальной проблемой. И, и этой проблемой является материальные средства. Я специально повторяю это слово, материя, да, то есть материальность, чтобы мы увидели в перспективе нашего общения абсурдность этой проблемы. Мозг эволюционно устроен таким образом, чтобы мы выживали с вами он защищает, благодаря накопленным программам, он защищает человека от смерти. И в наши дни, если мы возьмем любые страхи, которые испытываем сами, которые накидывают нам мозг, то он их интерпретирует только с одним страхом – страхом смерти. То есть, в принципе, все существующие страхи, которые нас беспокоят о здоровье, о родных и близких, об отношениях, о деньгах, о чем угодно вообще можно и нужно сводить к одному э, страху смерти, которого действительно боится наш мозг и наше подсознание в том числе. Ну, то есть, как бы это одна часть. Потому что все остальные страхи, они сами по себе не существуют. То есть, э, э, поставьте, пожалуйста, сейчас минус в чат, у, у кого есть э, страх, либо же потери денег, либо же, что вам не хватит денег, либо же неудовлетворенности тем материальным... Э, планом, который у вас есть на данный момент, поставьте, пожалуйста, минус. Только э, будьте максимально включены в процесс. Если вы не хотите писать минус в чат, поставьте минус у себя в бэкноте. Если, например, по каким-то причинам это вам не нравится, но, пожалуйста, прошу вас, будьте максимально включены, потому что, поверьте, это одна из самых лучших зарядок, которую я провожу. Я реально готовился, э, и это будет э, определенная практика с медитацией, да? То есть... Сейчас делайте вместе со мной. Так вот, сама по себе вот эта вот программа страха денег, она является, пожалуй, одной из основных у тех людей, которые приходят в бизнес, в интернет, которые хотят зарабатывать, и в ЭКО, в основном, подавляющее большинство людей, в принципе, за этим и пришло, точно так же, как и я. Пришли за тем, чтобы заработать, потому что это есть основная наша боль. И мозг устроен таким образом, что он думает, Туда, там, где болит больше всего. То есть для того, чтобы это осознать, рекомендую попробовать практику гвоздестояния. То есть попробуйте постоять на гвоздях. Рекомендую начать делать это в носках, потому что не для каждого будет болевой порог достаточно ну, терпимым. Но тем не менее, для того, чтобы это осознать и потренироваться, вы поймете это, постояв на гвоздях. То есть когда... Вы начнете практиковать, вы увидите, что ничего больше не существует, и мозг полностью свое все внимание, он направляет на то, чтобы, вас, чтобы вы сошли с доски, что вам больно, что вы пораните, что это не можно терпеть, что это невыносимо и так далее. Он будет вам постоянно накидывать, и в этот момент ничего больше не будет существовать, то есть ваш мозг тотально будет погружен в момент боли в ваших стопах и давая вам сигнал сойти немедленно сейчас в сторону. Поэтому, когда мы сильно хотим, у нас есть большие материальные желания купить машину, купить квартиру, раздать деньги, заплатить кредит, исправить свое материальное положение, это означает, что у нас в этом месте максимально болит. То есть это, с одной стороны, скажем, и здоровая история, а с другой стороны, как бы и нездоровая. Да, потому что мы не находимся в моменте сейчас, а мы находимся вот здесь, в голове, и наш мозг постоянно нам проворачивает одну и ту же картину. Да? А вырастет век или не вырастет? А получится у Искандера что-то, а не получится? А что, там, э, а что там рода начал другое качать? А что и про другой проект рассказывает, а что там тот делает, а что там этот делает, а вдруг у нас не получится, а вдруг у нас получится, поставьте, пожалуйста, циферку 2, у кого сейчас есть синхронизация с тем, что я говорю, что действительно чувствовали похожие эмоции или что-то не да, то есть мозг постоянно проворачивает вот эту вот историю, это называется психическая жвачка, да, когда вы, когда вы... Перемалывайте, перемалывайте, перемалывайте, перемалывайте, да, то есть и ваш мозг постоянно получается, во-первых, он жрет вашу энергию, которую организм мог бы потратить на что-то другое, на изучение нового, на созидательное на что-то, да, на ретрансляцию положительного э, импульса, да, на, на, на, на ретрансляцию такого положительного тока, как я говорю. Но в это же время он постоянно перемалывает вот эти проблемы. И это мы сейчас с вами говорим только о деньгах. Но деньги – это очень существенная часть материального мира у каждого из людей. И вы можете о деньгах думать, думая о своих детях, думая о будущем пикнике, думая о отпуске. То есть вы, смотрите, вы, с одной стороны, думаете о своем желании, о отпуске, о покупке машины, но, с другой стороны, мозг вам говорит, а вдруг у нас закончатся деньги, а может быть, не надо покупать, а может быть, я лучше в носок отложу или где-нибудь там крипту какую-то куплю, а положу, и вот это вот Постоянная как бы история страхов. Да? Кому откликается, пишите. Ребята, взаимодействуйте сейчас со мной. Проведите это время максимально полезно. Да? Взаимодействуйте, участвуйте в этом процессе. Это определенный энергообмен. И вот мозг постоянно вас забирает куда-то, обманывает. И в этот момент вы не находитесь сейчас. То есть вы уходите туда, а что там? А там... Прежде всего, страхи про будущее, а как я заплачу за квартиру, а как я погашу кредит, а как я куплю то, а как я сделаю то, а как я сделаю это, а может быть мне это не купить, потому что я хочу купить это. И постоянный вот такой вот кисель, который, который жрет вашу энергию и тотально забирает ваше внимание. То есть вы находитесь не сейчас, в моменте растворяясь вот в том, что вас окружает, а уходите туда. И а, когда вы думаете о любой сфере своей жизни, то есть если у вас боль там, где деньги, да, то есть боль там, где деньги, то вы все будете ассоциировать с этой болью, с деньгами, понимаете, это точно так же, как гвозди работают, то есть если у вас болит денежная сторона вопроса, да, то есть денежная сфера развита там, недостаточно, как бы вам хотелось, то тогда вы все свои жизненные, а сферы будете сводить к тому, то есть, еще раз говорю, будете думать про отпуск, будет болеть деньги. Будете думать про детей, болеть деньги. Будете думать про путешествия, болеть деньги. Про покупку машины, болеть деньги. Постоянное сомнение, постоянное пожирание, а хватит, не хватит, а получится, не получится. Также мозг будет загонять вас в такую систему, в такую тему, которая называется ФОМА. Да? Синдром упущенной выгоды, когда... Мозг будет, блин, а надо было раньше заходить, или блин, а надо было тогда продать, блин, а надо было купить биткоин. Будет жрать, и это будет постоянно угнетать, вызывать чувство депрессии, вызывать... Так, ребятки, связь в порядке, поставьте, пожалуйста, циферку 7, если со связью все отлично, а то у меня сейчас был небольшой сбой. И когда мы это осознаем, да, то есть когда мы начинаем улов шанс у... попытайтесь поймать вот эту вот волну, которая даст вам шанс начать отслеживать эти программы, начать отслеживать эти находитесь в переживаниях Так, друзья. Привет. Как сейчас слышно? Так. Так, а ну дайте мне хоть обратную связь. Меня слышно? Я с другого телефона зашел. Так, все слышно теперь, отлично, ребят, с другого телефона зашел, там какие-то проблемы с интернетом были, надеюсь, сейчас все будет четко. И мы продолжим с вами. Сейчас все ок, отлично, друзья, отлично, погнали дальше. То есть, Смотрите, когда... Когда мы начинаем ловить вот эти вот программы, мы видим, что хоп-хоп-хоп-хоп, мозг нас уже погнал, погнал, погнал, погнал, погнал, крутит, крутит, крутит, крутит, вертит. У нас есть шанс, да, то есть, соответственно, как бы отслеживать, прошу прощения, эти программы, и осознавая их, возвращать себя в момент. То есть важно даже не какие-то там переосмысления или переосознания, важно понять, что именно момент здесь и сейчас, именно тотальное присутствие сейчас в моменте, да, оно позволяет растворить все эти страхи, да, то есть оно позволяет избавиться от всех этих программ, наработанных нами в прошлом, и поймать вот это вот состояние полета, да, то есть ощущение счастья или удовольствия. От момента такой же, как мы получали в детстве, да, то есть, когда вот мы в начале нашего вебинара спрашивали, вспоминали, да, что вот в детстве мы чувствовали это вот, а, а, тотальное растворение в моменте. И для того, чтобы еще сильнее, да, для того, чтобы еще сильнее присутствовать, Нужно подумать над следующим, то есть нужно начать ежедневно работать над тем, чтобы принять все, что есть у вас в жизни сейчас, таким, какое оно есть. То есть, чтобы максимально принять сейчас. И если вы, например, улетаете часто, да, то есть замечаете, что мозг опять и опять накидывает вам эти страхи, это означает, что ваш эгоистический ум он не хочет принять сейчас. Почему это так? Внимание, сейчас очень важный момент. Потому что эго, наше эго, не существует в сейчас. То есть, когда мы тотально погружены в моменте, эго не существует. Мы погружены в процесс и ничего себе не думаем. Эго это рождение нашего эгоистического ума и ум может существовать только в будущем, в размышлениях, да, то есть он размышляет либо же о будущем, либо же в прошлом. И когда он забирает вас в размышления, забирает в эти переживания, это означает, что он не пускает вас в сейчас, потому что он боится этого сейчас. Сейчас растворяет эго, сейчас растворяет вот эти вот программы и высокомерное, без скобок. Э -э -э Самодумание, да, то есть, как бы нашего ума, о том, что у него все под контролем, что он за всем следит и за всем наблюдает. Это не так. Это иллюзия, да, от которой нам нужно избавиться чем раньше, тем лучше. И вот эта вот стратегия или вот это вот осознание, которое я сейчас дал вам, оно поможет ежедневно приближаться к тому, чтобы вот принять это сейчас. То есть, если у вас есть в жизни что-то, о чем вы беспокоитесь, это потому, что вы эту ситуацию не принимаете. То есть ум гонит вас, как будто бы в прошлое и заставляет думать о том, что если бы вы вдруг переосознали или там сделали бы что-то в прошлом по-другому, то тогда бы сейчас было гораздо лучше. Либо же еще что может быть накидывать вам ум, типа вот у Токаренко все хорошо, он уже себе машину купил, жизнь обеспечил, как бы легко ему говорить, а у меня сейчас вот ситуация не такая. То есть вот по факту да. Но какое это имеет отношение к вашему сейчас? Это ум забирает вас из сейчас для того, чтобы накинуть вам какую-то историю и быть там влетать вот в этих как бы прошлых своих переживаниях или в будущих своих тревогах. Поэтому ежедневно, каждое утро нужно максимально возвращать себя в сейчас. Я лично использую для этого йогу, медитации, аффирмации. Вы можете использовать что-то другое. Хорошо гвозди мне помогают вот работать с вниманием ума и через тело получать все эти инсайты. Но еще важный фактор, который позволяет мне возвращаться в сейчас и понимать, что сейчас это единственная нормальная стратегия, которую надо следовать, да? То есть благодаря осознанию того, что только из наполненного сейчас, из кайфового своего состояния вы можете создавать свое кайфовое будущее. Вот это это фундамент вообще понимания. То есть как только вы видите, что мозг ваш ловит, это ну вот мозг ваш уходит, поставьте. Пожалуйста, циферку 2. Кто сейчас понял, о чем я говорю про вот эти вот программы и про то, как мозг нас забирает? Поставьте циферку 2, пожалуйста, сейчас в чат. Когда вы ловите, да, то есть, когда вы ловите вот эти вот моменты, нужно, это, это, сигнал, да, то есть, это сигнал для того, что нужно срочно начать делать какие-то практики, которые будут вас в этот сейчас возвращать момент. Потому что какие бы проблемы у вас не были, даже если вы смертельно больны, вот даже если вы смертельно больны, нету ничего хуже, чем постоянно об этом париться и переживать. Стресс убивает человека, я думаю, что каждый из вас об этом знает. Поэтому нужно опять идти только через принятие, поверьте. Я прошел через столько испытаний в жизни, чтобы это осознать. То есть истина она всегда на поверхности, она рядом, она вот руку протяни и возьми. Но приходится столько ходить и блуждать вот здесь вот, да, то есть кругов наматывать, чтобы к этому прийти. Это невероятно, это невероятно. Поэтому э -э утром просыпаясь просто вы должны для себя давать такую установку что я могу построить, да, если вы беспокоитесь постоянно про будущее, если вас сейчас не удовлетворяет ваше финансовое положение, да, там, э, у вас есть какие-то проблемы с деньгами или с здоровьем, каждое утро напоминайте всего лишь одну единственную вещь. Только из наполненного, удовлетворенного сейчас момента я могу создать свое лучшее будущее. Только из такого. И наполняйте себя любым способом, который вам подходит, да? то есть, который вы найдете для себя. Наполняйте и возвращайтесь в момент. И вы заметите, что только после этой утренней аффирмации, да, то есть вот просто это короткое, это буквально одна минута, вам две, три, пять, там, десять позаниматься, и понаблюдайте потом, как будет проходить ваш день. Понаблюдайте, просто потом поделитесь результатами. Я уверен, что это трансформирует жизнь многих людей. Только вот это вот маленькое, короткая короткий лайфхак такой, да, осознавание того, что только из четкого сейчас я могу создать свое классное будущее. И это и есть та тренировка позитивного мышления, это и есть тот оптимизм, который после таких осознаний воспринимается как единственное, живущая стратегия, да, как единственная стратегия для жизни и развития себя в интернете, я не знаю, в бизнесе, где угодно. И когда у вас нет жизненной удовлетворенности, да, то есть когда вот есть постоянно гнетущее какое-то состояние, вот можете быть уверены абсолютно точно, это ваш ум, который вам накидывает э, программу и забирает вас из момента. Потому что в моменте, в моменте, где бы вы ни находились, я понимаю, что тоже там кажется, что вот я на Бали, тут кайфово. Э, ну, я тут не родился. да, То есть я сюда приехал еще 7 лет назад да, и начал жить. Потому что я э, тогда еще начал процесс э, осознавания всех этих нюансов. И у вас есть возможность сюда приехать. Для этого не надо миллионов. У вас есть возможность поехать в другое место, если вам не нравится. Но также у вас есть возможность принять сейчас. Это самое, самое главное. Это самое главное. Если нет сил наполняться даже, то значит ты тратишь свою энергию куда-то каждый день. Потому что ты по определению поспала, ты утром наполненная. Просто вопрос в том, куда утром ты или сливаешь эту энергию в какие-то тревоги, страхи, переживания о чем-либо, либо же ты ее направляешь на созидание. И я благодарю тебя, Гульнура, за, нашу, за наш созвон э, перед этой зарядкой, потому что я в очередной раз потренировался э, в том, о чем говорю сейчас сам. То есть то, что ты меня рассказала, ты мне рассказала, э, меня расстроило. Да? То есть я разочаровался, я обиделся даже в какой-то мере. Но имея опыт, я начал за этим состоянием наблюдать. То есть, даже будучи занят любимым своим делом, которое я для себя нашел, параглайдингом, подымая парашют, я начал замечать за собой, как я ухожу в мозг, ухожу в размышления, а что там сейчас я на зарядке буду людям говорить, а как мне оправдать свой командный брифинг, который кому-то там не понравился, и в чатах там что-то что-то обсуждали. Вот как, как это работает. И... Я потренировался, да, то есть я э, сел в машину, я отъехал в то место, где хороший интернет, и я просто себе дал установку: войди в сейчас и э, постарайся быть э, тем энергообменом, да, то есть тем экраном, в котором должна отразиться информация, которая должна отобразиться на данный момент. В лучшем виде и для меня, да, то есть как человека, практикующего развития, как идущего в рост, так и для тех людей, которые сегодня пришли на эту зарядку, и даже для тех людей, которые будут смотреть эту зарядку в записи. Поэтому я ее наполняю максимально любовью, отдаванием и делюсь самым сокровенным, что у меня есть на сейчас, это собственным индивидуальным процессом развития и осознания того, как устроена жизнь, как это все работает. И как это может применить каждый человек, неважно в каком состоянии, физическом или материальном, он находится на данный момент. Нет ни единой стратегии лучше, чем строить свое будущее из момента сейчас. И к размышлениям о прошлом или о будущем мы должны прибегать только в тот момент, когда это нам жизненно необходимо для решения каких-то вопросов или проблем. То есть для того, чтобы принять какое-то важное решение, основываясь на э, своем прошлом жизненном опыте. Хочу также, сейчас давайте отвлечемся немножко, то есть главное посыл вот этого получасового спича было то, что смысл жизни именно в моменте сейчас. И нет ни единого оправдания, которое приводит вам ваш ум для того, чтобы это было по-другому. Я вам клянусь, мозг говорит, вот, заработаешь много денег, вот тогда ты сташ, станешь счастливым. Это, друзья, полная чушь. Заработаете денег, а мозг все равно перекинется туда, где у вас будет болеть в тот момент на, э, больше всего. И там будет точно такой же процесс. Будет это отношение, будет это здоровье, будет еще что-то. И непонятно, куда вас эти деньги заведут. Поэтому важно, важно уже сейчас начать двигаться правильному, не знаю, что ли, как бы серфингу по этой жизни. Давайте так, задам один вопрос и потом расскажу интересную историю. Как вы думаете, для чего мы все здесь пришли в эту жизнь? Вот для чего? Еще буквально, ребята, 4 минуты, будет короткая зарядка, и я заканчиваю. Ответьте на один вопрос. Для чего мы здесь на планете Земля? В чем, в чем смысл жизни? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Как вы думаете, в чем смысл жизни? Для чего мы здесь? Смотрите, вот Гульнурка правильно написала. Смотрите, мы все здесь для наслаждения. Мы все здесь для того, чтобы получать удовольствие и кайфовать от жизни. Услышьте, пожалуйста, еще раз это важное утверждение. Мы здесь для того, чтобы наслаждаться жизнью. А наслаждаться жизнью можно только в моменте сейчас. Только сейчас вы можете наслаждаться. И поэтому осознавание того, что вы здесь для наслаждения, и того, что вы живете, того, что у вас есть две руки, две ноги, есть это утренняя зарядка, да, то есть есть Николай Токаренко, есть другие лидеры, там, за кем вы смотрите, другие люди, которые вас вдохновляют, есть Веко, есть Искандер, только этого достаточно для того, чтобы вы испытывали это наслаждение и кайфовали от жизни. И только из той позиции, когда вы начнете кайфовать и наслаждаться, вы сможете думать о какой-то миссии, только будучи наполненным самому сам. Вы можете наполнить других людей, иначе это не работает. Если вы находитесь в переживаниях, в стрессах, в уме, другими словами, вы не можете наполнить, наполнить себя. То есть вот пишут, что с какой-то миссией, которую нам тяжело определить. Правильно, я же об этом не говорю. То есть миссию невозможно определить, пока ты не наслаждаешься. Она где-то рядом. Есть такое понятие, икигай. Посмотрите в интернете японская мудрость, как найти свое предназначение. Но только погружаясь в момент, вспоминая то состояние вашей души, и тело, когда вы были в детстве, были заняты чем-то, тем, что вам нравилось, является маркером того, как вы должны себя чувствовать, занимаясь любимым делом. И вот по такому маркеру вы постоянно свое дело найдете. Но кайф в саморазвитии прежде всего. Да? То есть мы все здесь на самом деле для развития, для получения удовольствия, для получения каких-то новых навыков, для получения какого-то нового опыта. Итак, напишите, пожалуйста, сейчас в чат. Убедил ли вас я в, том, в теме своей зарядки? То есть э, получили ли вы какие-то для себя инструменты, как найти смысл жизни в сейчас, на сегодняшний день? Или нет? Напишите, пожалуйста, в чате, напишите в комментариях э, под этим видео, которое вы посмотрите на YouTube. Напишите, пожалуйста, э, помогло это вам или нет? Можете оценить там, насколько это вам э, помогло? И обязательно пересматривайте эту видеозапись. Я специально хочу сделать не час, а 40 минут. И, наконец, я хочу вам рассказать одну историю. Одним институтом, я, к сожалению, записал на этот телефон название его, было проведено исследование более 80 тысяч самых успешных менеджеров на протяжении 25 лет. Услышьте меня, пожалуйста, одним из самых авторитетных, агентств достоверной научной информации было проведено исследование на протяжении 25 лет более чем 80 тысяч самых успешных менеджеров в мире. Представляете масштаб исследования? И благодаря этому исследованию пришли к заключению того, что людям нужно платить деньги только за то, что больше всего у них получается. То есть за то, к чему у них есть талант, к чему они предрасположены. Представьте себе, то есть на основании этих исследований созданы рекрутинговые отделы более 100 компаний из Forbes списка. То есть все самые топовые компании основывают набор сотрудников на работу, на основании этого исследования это говорит о том, что у каждого из нас нет другого выхода, кроме как заниматься своим любимым делом. И на следующей зарядке э, я расскажу о том, как именно можно заниматься любимым делом и делать бешеный трафик благодаря этому любимому делу свой любой проект, будь это VECO или какой-то свой проект, неважно. Кому это будет интересно, напишите под этим видео 100%. А, то есть напишите соточку. И я на следующей зарядке вам расскажу, как, во-первых, это свое дело найти. Как его осознать, а потом как его упаковать так, чтобы именно ваше любимое дело стало источником интереса и притягательности к вам как к личности других людей. И чтобы вам партнеры начали писать сами, просто благодаря тому, что вы нашли свое любимое дело и научились, не тратя на это много времени, в потоке просто его транслировать через интернет. Друзья, на этом я вас благодарю. Я возвращаюсь к своему любимому делу. Сегодня у меня первый полет будет да, на параглайдинге в рамках обучения. Я искренне благодарю Гульнуру еще раз. Да, благодарю Розу Константиновну за то, что они вчера общались и проделали такую бешеную ментальную работу для того, чтобы получилась сегодняшняя наша зарядка. Это была самая крутая зарядка. Это был мощнейший ток. И я попросил бы вас... Поставить лайк, написать комментарий обязательно и поделиться этим видео со своими друзьями, партнерами или близкими людьми. Все, друзья, пока, на связи.